Секундочку, Джека Закури. Нежнича, нежнича. Не знаю, интересно, он рассказывал или нет, но я буду а, в ближайшее время вот такие ролики снимать, беседовать с вами, потому что у меня в основном а, мини-фильмы, какие-нибудь о людях, да, мне хочется сейчас о себе что-то поснимать, вам рассказать, чтобы Можно войти даже в историю. Я, когда нибудь меня друзья не станет. Тем больше такая ситуация в стране, да, спецоперации, все, все, мужчины уходит на фронт, мало ли, так меня на фронт заберут, а ролики останутся. Может, я не приду на ролики-то мои, останутся, может, меня уже не будет, а ролики мои будут для вас, друзья, вас радует. Вот. Я за Россию, кстати, топлю, вот так вот, я родился в России, я россиянин, я горжусь, друзья, своей страной, великой и... Богатый и большой, громадный, да, где очень много разного народа, разных наций. Мы самая, скажем так, многонациональная страна в мире, поэтому мы самые сильные, и мы обязательно победим, я скажу так. Я в политике вообще не люблю ковыряться, и это не мое, вот. Хотя я слежу за новостями, все смотрю. Если даже, если вдруг мы в чем-то неправы, я все равно, я россиянин, я... Не могу так взять и откреститься, как это многие сейчас делают. Да. Мне нравится, да, мне нравится моя страна, мне нравится природа, мне нравятся животные, которые в ней живут. Да, мне люди нравятся, много очень интересных людей, богатых духовно. К да, вот, каким я на не отношусь, как вы, наверное, напишите мне какие-нибудь дневные комментарии. Мне нравится, где я живу, я, я горжусь тем, что я здесь родился. И... У меня матушка похоронена э, здесь, в этой земле, да, в российской земле. И меня, наверное, здесь тоже похоронят, а может и здесь, не знаю, но я горжусь тем, что я русский. Но хоть нас и сравнивают водка и медведи, э, то, что где бы русские не были, везде разгром. О, не то, что друзья разгром, а то, что мы просто такая, мы очень, опять же, многонациональная страна, и мы очень... Наверное, народ такой богатый, духовный, да, нам есть чем поделиться, нам есть что показать, да, очень много обычаев, традиций, да, и поэтому я считаю, то, что мы интересны, поэтому о нас, столько нас, скажем так, о нас только разговоры по в том же интернете. Вот. Поэтому, друзья, давайте э, верить э, в добро.